Приветствую на канале Шарабара. Славянская мифология продолжается. В этот раз поговорим про некоторые мифы и легенды. Парочку затронем. Миф о сотворении мира. Повествует, что все началось с бога Рода. Прежде чем родился белый свет, мир был окутан кромешной тьмой. Во тьме находился лишь Род, прародитель всего сущего. Род вначале был заключен в яйце, но он родил любовь, ладу и силу любви разрушил темницу. Так началось сотворение мира. Мир наполнился любовью. В начале сотворения он родил царство небесное, а под ним сотворил под небесное. Радугой разрезал пуповину, а каменной твердью отделил океан от небесных вод. В небесах он воздвигнул три свода, разделил свет и тьму. Затем бог Род родил землю и погрузилась земля в темную бездну, в океан. Из лица его тогда вышло солнце, луна из его груди, звезды небесные из его очей. Зори ясные появились из бровей Рода, темные ночи из его дум. Буйные ветры из его дыхания Дождь, снег и град от его слез Голос Рода стал громом и молнией Родом были рождены для любви небеса и вся Поднебесная. Род Отец богов, Он рожден собой и родится вновь. Он, что было, и то, чему быть предстоит, что родилось, и то, что родится. Он родил небесного сварога и вдохнул в него свой могучий дух, и дал ему способность смотреть во все стороны одновременно, чтобы ничто от него не укрылось. Сварог проложил путь Солнцу по небесному своду, чтобы кони дни мчались по небу. После утра разгонялся день, а на смену дню приходила ночь. Сварог обращает внимание на отсутствие земли, сокрытой в океане, и обращается с повелением достать землю к серой утке, порожденной океанской пеной. Сначала утка не появлялась год, не смогла землю достать. Потом снова Сварог послал ее за землей. Не появлялась она два года и снова не принесла. На третий раз рот ударил в буточку молнии и дал ей невиданную силу. Ее не было три года и принесла она в клюве горсть земли. Помял Сварог землю, Ветры сдули ее с ладони его, и упала она в море синее, обогрело ее солнце. Земля запеклась сверху корочкой, остудила ее луна. Утвердил он в ней три свода, три подземных царства. А чтобы земля не ушла опять в океан, рот родил под ней мощного змея Юшу. Так Сварог создал землю. Когда-то люди заселяли землю вместе с иными народами, которые также были внуками добрых и злых божеств. От Алины Светогоровны и Ильма Сварожича ведут свой род Гмуры и Альвы. Они родственники, первые Гмур и Альф были братьями. Только Гмуры пошли в отца, великого бога-пузнеца Ильма Сворожича, а Альвы в мать, прекрасную Алину. В горах, в пещерах живут Гмуры, также их называют гамазулями и гномами. Это великие мастера-кузнецы, ведающие тайны гор. Они первыми научились добывать руду и плавить металлы. В общем-то, это добрый и трудовой народ, но они сильно пострадали от людской алчности, потому людей недолюбливают. Они прячутся в глубоких горных пещерах. Там построены ими подземные города и дворцы. Иногда они выходят на поверхность, и если встретят в горах человека, пугают его громким криком. Гмуры воюют в подземельях с горными чудовищами и драконами они похожи на людей, только меньше ростом. Так им удобнее ходить по пещерам. Часть гмуров смешалась с людьми и от них люди и получили знания о кузнечном и ювелирном мастерстве. Многие древние роды кузнецов имеют своими родоначальниками гмуров. Альвы или же Альвины это родственники гмуров, но они не выносят подземелья, потому им было трудно прятаться от людей. Не любили они воевать, потому не сопротивлялись, а только бежали от людского племени. Альвы это мудрецы и волшебники, но владеют лишь добрым волшебством, не могут причинить зла. Некоторые Альвины приходили к людям и сделали много добра. Они учили волхвов волшебству, тайным наукам, стремились улучшить нравы и кое-чего добились, но ныне Альвов почти не осталось, ибо на них первых был направлен гнев властителей, служащих силам тьмы. Одним из последних пристанищ Альвов была Эвлисия, блаженная лебединая страна близ Алатырской горы. Но потом они ушли отсюда. Говорят, что где-то в океане есть волшебный остров, куда они переселились, но туда нет дороги для людей. На этом острове среди вечно цветущих садов стоят их замки. Здесь альвов никто не беспокоит, они питаются фруктами, поют песни и никогда не старятся. Кроме гмуров и альвов, когда-то на землях Руси жили и иные волшебные народы. Лесные друды, великаны-осилки или волатаманы, орики, женоправляемые ягони и другие. Все они людского племени, часть их смешалась со славянами, часть – с иными народами. А духи их по сию пору бродят по Руси, охраняют древние курганы. Друды происходят от Анта Велесича и Гумировны. Они смешались с актами, к которым относят своих предков некоторые казачьи и черкесские роды. От Велеса Осилы свой род ведут великаны Осилки и Валатаманы, кое смешались с предками белорусов и поляков. Был другой род великанов, которых также называют троллями. Они, судя по всему, выродившиеся потомки титанов, некогда сосланных или изгнанных от берегов Средиземного моря на север. Они до недавнего времени населяли северные леса и горы. Последний раз их видели у пановых гор на Волге. Владели черной магией, могли обращаться в скалы и змеев, и в конце концов выродились окончательно, превратились в злобных людоедов и были полностью истреблены. На Урале и Русском Севере в древности жили чуть белоглазые и дивие люди. Изначально они были одним родом и имели от них прародителей, по всей видимости, Чурилу Деевича и Тарусу. Потом они дали начало многим родам, разделились они по религиозным мотивам. Дыевы люди стали служить дыю и ушли в подземные города сразу после битвы Сварога и Дыя. Их приютили подземные жители Паны, которые происходят от Пана Виевича, а чуть ушла в те пещеры незадолго до включения Урала в Московское царство. Если о чуде, альвах и гмурах более рассказывают сказки, притчи и легенды, то о последних великанах, живших на Руси еще в X веке, сохранилось и суккуба историческое известие. Так, арабский дипломат и уважаемый землеописатель Ибн Фатлан, посетивший верховья Волки, при дворе болгарского хана видел останки только что убитого великана-людоеда. Его вот ребра его подобны самым большим сухим плодовым веткам пальм, и в таком же роде кости его голени, и обе его локтевые кости. Я изумился этому и удалился. Всего великана отловили в лесах племени Беси. То есть это в Муромских лесах. Он был буйного, потому его держали на цепи. А удавами из-за того, что от его крика у женщин случались выкидыши. Алатырь, Белгорюч камень Алатырь был явлен в начале времен. Его подняла с дна молочного океана мировая уточка. Алатырь был очень маленьким, потому утка хотела скрыть его в своем клюве. Но Сварог произнес волшебное слово, и камень стал расти. Уточка не смогла его удержать и уронила. Там, где упал белгорюч камень Алатырь, поднялась Алатырская гора. Латырь это священный камень, средоточие знания вед, посредник между человеком и богом. Он и малый весьма студен, и велик как гора, и легок и тяжел, он непознаваем, и не мог тот камень никто познать, и не смог никто от земли поднять». Когда Сварог ударял по Аллатырю своим волшебным молотом, из Искора рождались боги. На Алатыре был построен полуконим китоврасом храм Всевышнего. Потому Алатырь также и алтарь, камень-жертвенник Всевышнему. На нем Всевышний сам приносит в жертву себя и обращается в камень Алатырь. Согласно древним легендам, Алатырь упал с неба и на нем были высечены законы Сварога. Так этот камень связал миры, горний, небесный и явленный, дольний. Посредником между мирами была также книга Вет, упавшая с неба, и волшебная птица Гамаюн. И книга и птица – это тоже Алладырь. В земном мире камень явлен горою Эльбрус. Эта гора именовалась также Бел-Алабыр. Белая гора. С Бруса, Алатыря стекает Белая река. Близ Бруса был в древности Белый город. Здесь жило славянское племя Белогоров. Алатырь связан с небесным миром, Ирием, Беловодьем, то есть с Раем. По и текут молочные реки. Алатырь – это Белый камень. С Бруса стекает река Баксан. До 4 века нашей эры она именовалась рекой Альтут или Алатырской. Эти имена содержат корень Альт. Что значит золото Отсюда и Алтын Потому Алатырь это и волшебный камень Прикосновение которого все обращает в золото Это и золотая гора Гора золота, горки и святогора Значит Алатырь это святая гора Здесь также камень Алатырь на Урале На Ирийских горах Откуда берет источник священная Ра-река. И у ее устья на острове Буяни также есть камень Алатырь, излечивающий от болезней и дающий бессмертие. Алатырь-горами именовались также Алтайские горы. Алатырь-островом назывался и Золотой остров солнца в Северном океане. Алатырь-это не только гора, либо камень. Это сакральный центр мира. Он триедин, потому означает путь прави между Явью и Навью, между Дольним и Горним мирами. Он двуедин, он и мал, и велик и легок и тяжел он един ибо в нем объединены все миры он непознаваем подобно праве это изначальный камень велес учит людей Велес просил у Сварога сковать ему плуг, а также железного коня ему подстать. Сварог выполнил его просьбу и стал Велес обучать людей землепашеству. Как сеять и жать, как варить пшеничное пиво. Потом Велес учил людей вере и мудрости, ведению. Учил, как правильно делать жертвоприношения. Учил звездной мудрости, грамоте, дал первый календарь. Он разделил людей на сословие, дал первые законы. А кто его не слушал, не хотел учиться и работать, тех Велес наказывал. Повстречает лентяя, схватит его за руку или за ногу. И хорошо, если только прочь отшвырнет. А то может и похуже наказать. Начали люди жаловаться о Мелфе. И она стала его журить. Не понравилась эта журба Велесу. Он собрал воинов и явился на бирбратчину в ближайшее село. Стала дружинушка пить-гулять. А потом, как на тризне, стали они состязаться силой. силою. Сначала в шутку. А как разошлись, устроили настоящее побоище. Хотел Велес разнять дерущихся. Да тут ему кого то мужик зашел с носка, да и оплел Велеса пауку. угу. Рассердился Велес, созвал свою дружинушку, Лошаков, Балкалаков и прочих лесных жителей и пошел бить всех, кто под руку попадется. Мужики снова побежали к Амелфе просить защиты и та послала утихомирить Велеса младшую свою дочку, Алтынку. Прибежала Алтынушка к Велесу и потащила его к матушке родной до суд, а та заперла сыночка в погреб, а дружинушка его осталась без предводителя. И потеснили люди лесных людей, стали их побивать и увидела то Алтынка, когда ходила по воду и решила выпустить Велеса. Велеса, побежала и открыла погреб. Выскочил Велес на широкий двор, вырвал с корнями столетний вяз и побежал на помощь дружине. Стал он помахивать своим вязом и покорились ему люди. Приносили Велесу золото и серебро. А мы рады подарочки жертвовать, да во всякий год во Велеса в день. Будем мы носить хлеб от хлебников, а скалачников калачников по калачку. Смолодить сдадим подвенечное, а с девиц молодых подвалишное. Принесем дары от ремесленных. Принимай-ка с подарочки. Книга коляды. И тогда Велес пошел с мужиками на мировую, выпил с ними круговую чару и принял подношение. Так установилось на Руси почитание бога Велеса. Вот такие вот несколько мифов и легенд славян. На всем позвольте откланяться.